здравствуйте меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании я сегодня вам хочу рассказать вот о такой красивой мягкой и очень-очень теплой пряже. это пряжа производства Китай в этой пряже в моточке 100 грамм состав стопроцентная шерсть эта пряжа она вот такая ровница она то есть не скрученная в две ниточки. Она вот, вот такая вот. Очень мягкая и очень нежная пряжа. У нее очень красивые цвета. Она вот вся такая вот яркая, насыщенные цвета. Вот из этих из этой пряжи я в прошлую зиму связала очень много шапочек. Сейчас в наличии у меня осталось всего две шапочки. Одна связана у меня спицами, другая крючком. Эта пряжа очень хорошо вяжется как и спицами так и крючком переходы получаются очень яркие красивые но и такие не сильно навязчивые очень интересно подобраны цвета в этой пряже вот из этого оттенка я вот вязала вот такую шапочку эта шапочка связана с спицами девушки которые в прошлом году у меня брали такие шапочки носили их всю зиму и сказали что шапочки очень теплые очень хорошие мягкие не колятся после стирки пряжа немножко распушилась но вот она не закаталась вообще это вот связано у меня спицами сейчас покажу вам точно такую же только связанную крючком это вот другой оттенок пряжи той же самой но вот связано это крючком крючком вот я вязала здесь шестерочкой так, чтобы были вот эти вот переходы у меня по объемнее, тоже мне очень понравилось вязать ее и крючком, и спицами. Пряжа очень хорошая, качественная. И я ее еще буду брать и еще буду вязать из такой пряжи. Очень хорошо держит и резинку, и очень хорошо держит красиво ложится лицевая гладь, очень ровно. Даже до стирки петелечки все лежат очень ровно. Всем рекомендую приобрести вот такую пряжу. Красивая, теплая, яркая пряжа. Чтобы мы зимой не ходили пасмурные. Мы ходили, чтобы яркие, красивые. Вот в таких шапочках, свитерочках. Всем рекомендую купить вот такую пряжу.